Радуга – это очень красивое природное явление. Она появляется из-за того, что свет преломляется и отражается капельками воды, дождя или тумана, парящими в воздухе. В природе радугу можно увидеть при освещении ярким источником света, солнцем или луной. Обычно радуга-дуга наблюдается после дождя. Радужную полосу часто можно увидеть у водопада, фонтана и просто в облаках. Иногда рядом с яркой или первичной радугой появляется еще одна менее яркая и заметная. Это вторичная радуга, которая образована светом, отраженным в каплях воды два раза. Семь ярко выраженных цветов радуги расположены в строгой последовательности, соответствующей спектру видимого света. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Эти цвета плавно переходят друг в друга через множество других промежуточных оттенков. Радугу используют и в магических целях. С ее помощью можно заметно похорошеть, и всем нравится. Для этого смотрите на радугу и читайте старинный заговор. «Пойду по радуге босой, засияю красотой. Как на тебя, радуга, все любуются, так бы все на меня любовались и в любви мне признавались».